вот и 7 а также ее братан туарек улучшаем отзывчивость педали акселератора. Как-то на Медне собрались в гараже три кукушки и туарек Все с разными параметрами, почти с одинаковыми двигателями. Кто-то с чипом, кто-то без. И решили провести эксперимент подрегулировать чувствительность педали газа. Сразу хочу предупредить, ни о каком чип-тюнинге речь не идет, это, так сказать, что-то наподобие бустера или, или об уменьшении отклика педали, то есть, если вы ездили 250, то 250 вы будете ездить, и от этого от этой манипуляции быстрее вы не поедете. А вот насчет, назовем ее турбоямы или уменьшение затупа так это действительно вещь действенная. четвером мы прокатились по одному маршруту, каждый на каждой машине. Понятно, что одна машина с чипом быстрее, вторая медленнее, третья немножко еще вялая и так далее. Двигателя везде были бук, касса, трехлитровики примерно одни равные по физической мощности. И после произведения регулировки, коррекции, скажем так, все единогласно пришли к мнению, что машина стала гораздо отзывчивее на режимах, допустим, с места, со второй на третью, с режима накатом и последующим резким ускорением. Я не призываю никого бежать, регулировать. Возможно, кому-то не поможет. Может, кому-то и поможет. Но просто вот такая информация, которую я до вас хочу довести. Может, кому-то будет в пользу. Педаль снимается легко. Три торксика, один разъемчик. Кто хочет, может снять сверху крышку с плафоном не хочет может изгольнуться так ничего сложного обычные дела сняли педаль 4 винтика крестовых с пятым откручиваем можем сразу срегулировать увидите сейчас но я для пущей убедительности точнее для понимания Разберу полностью, чтобы вам видно было, что находится внутри, в какую сторону она будет регулироваться. Вот в ослабленном положении, видите... Контактная пластина двигается, ее надо сдвинуть максимально ближе к креплению самой педали. Сейчас будет понятно, увидите. Поднимаем крышку, видим контактные дорожки, потенциометр. Почему рекомендую разобрать это дело? В одной из четырех педалей нашлись следы H2O. Откуда они там взялись? Да фих его. Так что лучше другой раз залезть, разобрать и посмотреть. Сборка в обратной последовательности. Видите, что пластина выдвинута максимально, максимально назад. То есть, еще раз говорю, крепление далее. Всем в помощь, славяне, быть